Всем приветики, хотите ли вы, чтобы я сделала мини-фильм? Если да, то какой, я ой, Юрий, натуральный, спасибо за внимание, жду ваших комментов.